Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Валкон у нас в гостях Яросвет. И мы сегодня продолжим беседу о том, как нам преобразовать общество, как нам создать гражданское общество, и по каким правилам мы должны жить в этом обществе. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Здравствуй, Яросвет. Мы с тобой уже осветили, что человек в первую очередь должен преобразовать себя, угу. став, став царем. То есть понять себя как свет несущий, через речь, выражая образы, мы преобразовываем пространство наше, в котором живем, каким образом нам донести до а, людей, до родовичей а, вот ту меру понимания, которого объединила их в созидательном действии на благо рода и народа. Расширяя меру понимания самого себя в своем самоопределении, человек опирается на божественные структуры, которые сотворены были до его рождения. И в данном случае в нашем народе существует слово царь. И есть такая фраза: жизнь с царем в голове. О чем говорит нам живое слово царь? Да. Образный буквенный ряд дает следующую запись: цель ас речет свершить цель ас лечет. то есть тут какая-то речь идет о базе, которая речёт какую-то цель свершить угу. и вот здесь естественный вопрос для ума наших слушателей а ас то что такое ну ас это многие понимают как ас совершенный человек в каком-либо деле ас и и я так ас летчик я тоже раньше так думал о себе как «Ас» – это, ну, как бы, это я в да. Но есть такая запись, что «Ас» – есть понятие «это духовное я». Для понимания я скажу, что есть две, две фразы. Слава рода, слава рода и слава роду. Где мы читаем слово «слава» «света лава. То есть, слова рода – это то, что потоки света, идущие из э, центра, истока да, рода, да, вышнего, ну, конечно, да, рода Вышнего, от сердца рода Вышнего, э, научным языком мы скажем, это солнце вселенных, да, откуда идут потоки эти света, да, и они формируют вселенные разные, в них галактики т, т, т, и до нас доходящие да, структуры яви, да, мира яви. Согласен. И ложись, вот в этой потоке света лавы… Да. Идут асы, как лучи этого потока, да. славы рода. Ас – это луч света того света, по которому душа спустилась. Да. Имея программу дух света, святой дух, да? имея программу жизни строя, Слово дух – это жизнестрой да. добра, добыть раз, чтобы добыть света. Да. И тогда душа должна стяжать этот дух света, и в этом ей помогает разум. Да. Где слово разум речет ас опять уму, она, душа по программе, формирует телесную структуру, как инструмент творения света этого света. Да, да. И оперирует телом ум, операционная система. И вот эта вот троичность, святая троица как бы для меня, понимание да. материальных структур ас, душа и тело. А святая Троица в сознании человека есть фраза Настройка сознания. Нас тройка. Да. Я а вот, когда задумался, вот выяснилось, что в сознании человека трое. Дух аза, как программа изначальная, угу. разум души который должен стяжать этот программу и перевести да. в формат образно-смысловых построений, чтобы да. было понятно для ума. Да. И ум, считывая образно-представные э, вот образно-смысловые построения, он сверяет их с тем, что он получает из мира яви, то есть он размышляет предметно-образными построениями. Да. И тогда ему, если он ясно считал, Мысли разума, да, как потоки разума, Точно. как объекты холодной плазмы. Ему понятно, более ясно, как управлять телом, чтобы творить в этом мире. А теперь света. я дополню. В ведической концепции здоровья, вот то, что ты сейчас объясняешь с точки зрения живого, да, слова. живого слова, полностью ложится. Вот в нашей ведической концепции вот тот луч, который в нас аз входит, да. чистый, дает нам энергию и силу для нашей жизни в яве. Но смешиваясь с состоянием души, которое э, наполнено и позитивом, и негативом, распределяясь по органам и системам, оно уже смешанное несет зачатки света, но воздействует на наши органы и системы с искаженной программой нашего меропонимания каждого отдельного индивидуума, и от этого возникают, извините, болезни. И чем чище мы, мы перестаем эмоционировать печень, почему печень mm -hmm. болит? Гневаемся. Mm -hmm. <связывается> mm -hmm. У нас смешивается, и у нас этот свет преобразуется уже не в свет, а в какой то уже чуть-чуть прикрашенное какой-то серостью. Да? Mm -hmm. И он не может чистый воспринимать мир, та же печень, та же поджелудочная Воспринимает, она же этот цвет аза, э, входит, стоп, да. а, а мы желаем в мире получить от нее что-то незаслуженно, она окрашивается в более темные тона и распределяясь начинается панкреатит. Вот ну, насколько ну, да. я теперь четко представляю через слово русское, как оно точно описывает вот эту меру понимания, взаимодействия наших, вот наших систем. систем. Да, Это систем, четко как построено. Систем материальных, так и Действительно, и сказать, мы от этого, исходя, если мы будем здоровы, понимаем вот эти взаимодействия, как на Востоке Конечно. говорят, система пяти первоэлементов, да. они только не учитывают вот ту меру нашего русского слова, светоносного, да, который слово. действительно входит в нас, и который действительно наполняет нас жизненной силой. А она проявляется в нас в меру нашего понимания окружающего пространства явного. И, и нас в нем. И нас себя, в нем, да, естественно. И, и ты да. правильно сказал: слава рода это вот то, что в нас входит. То, а что слава нас, что роду при... – это наш свет, который мы ему отправляем а, обратно. А, а, вот, да, вот это вза... Вза... обратная Взы... связь. Конечно, есть, обязательно. Не просто слава в нас входит, да. мы да. по ней пришли. Естественно. Она нас да, привела в да. этот мир. И да. когда мы понимаем, вот, а зачем она привела? А чтобы мы родили свет этого света кому? Роду вышнему. Формируется первым органом в теле человека, формируется сердце. Это надо важно очень понять, mm -hmm. потому что именно СЕСА, как я уже говорил, является тем центром управленческим по космическим программам всей телесной структуры через потоки, кровеносные потоки. Потом вторым органом появляется язык, как аппарат для творения света этого, для чего человек предназначен. А потом уже формируется все остальное. И там потом уже ум появляется, когда мост там начинает, какая э, жидкокристаллическая антенка воспринимает там слух там, и прочее. прочее. Так вот, в этой всей ситуации надо вот важно понять. Итак, друзья, есть вертикаль света, луч. А когда человек говорит, он в горизонталь да. И вот имя вертикали ⁇ Ас ⁇ а имя горизонтали ⁇ Аз, аз ⁇ мыслит. мыслит. И, а мыслить мы светлить. То есть свет идет ⁇ Ас ⁇ Вот она. Огненное крещение, человека, огненное крещение человека, когда он приходит к осознанию, что я живу крестом, творящим живу, а которое вращаться начинает, преобразуясь. Это все вот с, это в Это я к тому, что проговариваю, я сейчас проговариваю, что тема огненное крещение как нам через да. религиозные темы, да. там это вот порубили прози. Да. На самом вот через живое русское слово получается, что человек проходит огненное крещение через Принятие знания, осознание, признание этого знания и как команда руководства к действию. Он живет осознанно, осмысленно. Светом пришел, светом иду, по свету уйду. И есть такая бережная фраза, сейчас просто скажу: ага. да? свет во мне, свет из меня во береге света. Я». Правильно. И чем больше света, как я уже сказал, мы принимаем, осознаем, выдаем в мир. Тем более мы совершенные. А это совершенство и есть мера нашего понимания конов божественных, по которым живет все мироздание. Так слово царь. Итак, с каким царем? Аз есим царь мысли моей. Аз есим царь слово моего. Аз есим царь дела моего. Это формула пробуждения царей. На Руси, матушки. Ну, Если да. человек принимает те, ту образность, которая проговорена сегодня, улучшать обязательно, друзья только все лучше. Но когда человек понимает это, есть этот для ума образ, ум начинает уже прислушиваться к разуму души, да. более, так сказать, ясно, четко славливать посылы от разума души, имеющего опыт многих жизней. И тогда приходит понимание изменения, во-первых, своего статуса для самого себя и понимание для окружающего мира. То есть. Абсолютно точно. И вот этот статус, который в правовом поле сегодняшнем он обозначен в принципе и в ООНовских структурах, и в Декларации прав человека, и везде. Мы себя должны осознать как асом внутри нас, проявляющим свет в мир сей, и тогда мера нашего понимания конов и вот этого света является соединяющим началом того, что мы должны построить то благодатное пространство, в котором мы должны жить в нашей державе. Державе. Все да? логично. Мы, извините, товарищи. Попытались и с иросветом вот, да. вам донести. Ну, вот суть очень, очень кратенько, то есть да. подведу итог вот наших вот, трех бесед, давай, да, итог. Да. итак, мы говорили о Божьем Царстве да. и своем соответствии. Ежели наши родовичи пробуждаются богами и Безъясни, царями, пробуждаются. когда они пробуждаются да. богами и царями, в сознании, сознании своем через сознании. смысл да. живого слова, да. когда они начинают руководствоваться этими смыслами в своей жизни, то получается, значит, есть кому строить. Спасибо, Естественно, конечно. Всего хорошего, с вами был Вичезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал, у нас в гостях был Яросвет. Здравия, славя вам, цари и боги. И удачу, придачу вам. Всего хорошего.